Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Федерального агентства связи под патронатом Торгово-промышленной палаты России. части в выставках способствует обмену инновационными технологиями, заключение новых контрактов. Обширная деловая программа недели позволила детально и компетентно обсудить самые актуальные вопросы развития отрасли. Телекоммуникационное оборудование компания «Нетко» производится на ведущих фабриках Тайваня, успешно использующих новейшие технологические разработки японских инженеров. В производстве компонентов структурированной кабельной системы NETCO используется только высококачественное сырье. Продукция проходит строгий контроль качества на всех этапах производства и соответствует мировым стандартам. На российском рынке продукция NETCO появилась в 2002 году, Успех за это время заслужить доверие профессионалов в сфере телекоммуникаций. распределение. Сначала в из нее уже в стены и да, в дальнейшем по помещении. Это специальный органайзер для, для кабеля, чтобы он просто не болтался, а удобно держался, и его нельзя случайно было. Допустим, сотейте, повредитесь на среди денег. розеток, здесь два варианта представлены, пластиковая и металлическая. Это кросс-оптический для оптического оборудования, то есть в том случае, если мы используем передачу данных с волокон-оптической составляющей. В этом случае сюда соединяется уже само оптическое волокно и идет распределение тоже по технике, которая скоро за Это источники бесперебойного питания. То есть они где-то 15 минут могут, если включилось питание помещения, они могут поддерживать работу самого сервера. И ну, здесь уже встроенные батареи, но можно использовать также еще отдельно. Ну, а здесь уже сам щиток именно по силовому оборудованию. Где можно там вот. Эти, этот шкаф он для внутреннего использования помещения. Есть еще специальные шкафы, которые а, произведены для использования в, в, на улице. То есть климатические называются. То есть, там, допустим, у вас на улице минус 40. А, там, за счет подогрева температура стандартная, которая для оборудования подходящего поддерживается. Туда не попадает влага, филиалов нету. Ну, в Питере мы уже давно, мы с 2001 года работаем на рынке, но у нас большой склад и офис. Если вы посмотрите, да, у камеры, у любой, они помимо оптического канала, по которому передаются данные, есть еще. Медные проводники, вот например, как здесь, да? То есть здесь видите, есть и питание сразу, и оптическое волокно. То есть вот по оптике у нас свет идет, а здесь у нас передается питание и управление. То есть вот такие гибридные камеры, кабели, в частности, нужны для для камер. Но в том числе они могут применяться и для, ну, для иных целей. То есть если есть задача передавать более чем несколько оптических пар и определенные сигналы управления или питания передавать, то можно делать это вот на таких сборках. Мы это производим в Дубне на производстве по лицензии японской фирмы Канара. То есть мы закупаем кабель, делаем Оконцовку угу. делаем а, разъемы, в том числе и а, всякие разные защищенные, влагозащищенные. Ну, вот, бронирование можем, в принципе, теоретически делать. И там тоже нет. Служебной связи. И одна система служебной связи, и вторая система служебной связи. Под разные задачи для разные заведения. полностью российская разработка. И сок, и колески. НПО «Перспектива» создана в 2015 году с целью изучения рынка производителей отечественного телерадиооборудования и программного обеспечения, организации тестирования оборудования и участия в создании телерадиокомплексов на базе оборудования российских производителей. Направлением основной деятельности ООО «НПО «Перспектива» стало осуществление научно-импортного телевизионного и радиооборудования, используемого телевидении и радиовещании, отечественными аналогами, а также поиск, разработка и продвижение телевизионного и радиооборудования на внутреннем и международном рынках в области медиапроизводства. В настоящее время компания предлагает реализацию проектов, основанных на разработках российских производителей оборудования и ПО а также системную интеграцию проектов с использованием оборудования и программного обеспечения зарубежного и российского производства. Профессиональное оборудование и ПО от российских производителей позволяет построить полнофункциональный эфирно-аппаратный комплекс, обеспечивающий полный цикл работ по производству телевизионных и радиопрограмм в режиме прямого эфира, а также системы видео и аудиозаписи, хранения и обработки контента. Производство опять Тайвань. с уже раз восьмой, наверное. Вообще мы представители в России уже больше 12 лет. А сама компания был конкретный директор Конкретно мы, их представители из России, официально, больше 12 лет года. находится в Томске. Компания СТК работает на российском рынке с 2010 года. На протяжении всего времени компания стремится внести вклад на становление и развитие цивилизованного рынка связи и автоматизации, предлагая широкий спектр системных решений в области профессиональной связи и автоматизации. Здесь реализовано более 100 крупных проектов для предприятий, расположенных на территории Томской области, Красноярского края, Тюменской области. Кантемансийского и ямало автономных округов. Но, а, стандартно у кого-у кого-вы радиосвязи а, зоны покрытия достаточно большие, где-то десятки километров. Так, а, Центр разработки электроники и программного обеспечения полного цикла, от идеи до постановки на серийное производство. Интек имеет опыт разработки носимых устройств, медицинской техники, устройств спутниковой навигации и связи, промышленного оборудования, специализированных измерительных систем, микроэлектроники, программного обеспечения, мобильных приложений, облачных сервисов, систем дополненной реальности, блокчейн и смарт-контрактов внедрение L3S что значит L3? Это стандарт коммутатора, который для операторов связи. Это вот коммутатор. Вот эта плата. Это плата управления питанием. Она может как управлять стойкой полностью, так и отдельными серверами. Вот. Маленькая плата. Это одноплатный компьютер. Сейчас достаточно распространены китайские платы, так называемые Arduino, однокладные компьютеры, но, во-первых, эта плата сделана на российском процессоре компании Миландер. во-вторых, она имеет фигастый диапазон, то есть она может работать с другими Этот процессор, он производительнее, чем те процессоры, которые стоят на Arduino. Но вот сейчас мы с компанией опять же Milander разговариваем, у них есть э, еще один процессор, Cortex-M4, но он в керамическом исполнении, он очень дорогой. Мы все надеемся, что они выпустят его в э, пластике, и тогда можно будет заменить, тогда она станет более производительной. Но по сути сейчас, вот всякие э, типа умных домов, интернет вещей, там, простая автоматизация, Организация а, управления конечным устройствами. То есть фактически а, вот на этой плате это все можно делать. Вот называется малк. Это специально а, под нее разработана Сектор плюс использует как основной язык разработки. Ну и по сути а, совместимо с теми же самыми артурами. Это так называемый умный бейджик. То есть это устройство звукозаписи. Это запись звука, то есть это устройство разработано для сферы услуг, в первую очередь. То есть для всяких продажников, менеджеров, которые обслуживают людей и так далее. То есть человек уходит на смену, одевает бейзик. Вот, вот в этой версии да. То есть, есть функция контроля положения, но в первую очередь это именно звукозаписывание. У наших партнеров есть программное обеспечение, которое позволяет разбирать этот текст. И потом, например, если возникают какие-то конфликтные ситуации, либо там старший менеджер отслеживает неправильную работу с клиентами, неправильный подход к продажам и так далее. То есть у них есть возможность составлять различные маркеры и потом весь вот этот, условно, разговор анализировать, прорабатывать, что человек сделал правильно, что неправильно. Есть еще несколько наработок, которые мы представляем. Вот это вот Кольцо, называемое «Кольцо безопасности для женщин». Стартап американский, компания NIMP сейчас успешно продает сервис. Кольцо, на обратной стороне есть кнопочка, в случае опасности девушка там нажимает на кнопочку, кольцо по Bluetooth связывается с, ну да, инженерный образец, здесь его ребята уже поховыряли. Пораскалывали, да? Ну, им надо там всякие. Короче, его разбирали. Ну, а связь это на какой раз, пусть поблизу? То есть да. в районе 15 метров 10. Ну, девушка никогда там ей руки скрутили, она за телефоном не полезет. да? здесь нажать на кнопочку в этом можно. Соответственно, связывается с телефоном, телефон делает рассылку предупреждения, там, сигнал в сос по белому списку, который занят. То есть, например, те же самые, то есть, в Америке у них сделана связь там, с охранными бюро, с полицией и так далее. В случае сигнала тревоги по всем службам идет рассылка, которая у них настроена. Вот. То есть мы разрабатывали полностью дизайн, электронику, программное обеспечение, там, социальная сеть своя под нее сделана. Вот это вот это последняя разработка, которую для промышленников. Но здесь да. на самом деле комплекс. Вообще комплекс называется как предотвращение наездов на персонал. Он выполняет две функции. Первая это мониторинг состояния человека, то есть он контролирует основные его жизненные процессы: температура, дыхание, кровь, пульс, сатурация крови, еще там такое. И для того, чтобы можно было определить, что человек находится в рабочем, он не открывается, он запаян. Скручен не запаян. Mm -hmm. То есть, что с человеком все нормально, что у него сердце работает э, стабильно, что он. Э, то есть этот диагноз не ставит там сердечного приступа, но может показать, что какое-то нарушение. Вот этот проект разрабатывается для угольщиков. В открытых mm -hmm. карьерах. Вот. Э, здесь же есть связь с оператором, голосовая. Здесь динамика и микрофон, и по э, промышленному wi то есть он соединяет, ну, есть возможность переговаривать с оператором, двусторонняя связь. Э, вторая часть – это э, так называемые маяки, они устанавливаются на опасные подвижные объекты, например, на БелАЗы, которые перевозят уголь, э, и в случае приближения человека к билазу происходит вибрирование браслета, и человек предупреждается, при этом предупреждается оператор, который следит за сменой о том, что человек находится в опасной зоне. Эта технология построена на Bluetooth, здесь нам пришлось То есть пока, пока в мире вот такую технологию по именно измерению дальности и приближения на Bluetooth еще никто не сделал, Мы попробовали ее сделали, пришлось переделывать антенны, которые стандартные. Сейчас заказали американские антенны, посмотрели, как они работают на этой технологии, но они очень дорогие, то есть там порядка 5-7 тысяч рублей только одна антенна. Вот. Мы эти антенны попробовали, посмотрели, сделали их дубль, копировали. Сейчас вот сегодня, ну короче, на этой неделе идет как раз тестирование уже в комплексе с новыми антеннами. И в этом году этот пилот должен запуститься на одном из разных в Кемеровской области полностью. То есть это и система мониторинга состояния человека и э, контроль наезда. Вот. А так, то есть наработать достаточно много. Мы имеем э, премии по промдизайну различного уровня, европейские, мировые. Э, вот с этим кольцом мы э, получили... Ну, Оскар в мире дизайне, это Red Dot Design Works в 2018 году То есть это самая крупная премия э, в мире дизайне.